и всем привет с вами даркинг и мы будем отмечать с вами 30 подписчиков у нас уже есть на канале 30 подписчиков и вот посмотрите самый последний стрим он прикольным получился поэтому подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписались это первое. Далее еще ставьте колокольчики, э, лайк над этим видео и переходите в мою, э, можно сказать, личку ВКонтакте. Ну, короче, вот так. И мы погнали к видео! И всем привет, с вами Dark King, и мы будем снимать с вами прохождение в Майнкрафте. Заварите свой чайчик, и мы погнали! Пойдет. Да. Яйцо нам нужно. Понятно. Так, если кое-что. Так, я это возьму. Золотое яблоко я оставлю. Так. А где моя еще одна кирка? Вот она. Господи. А, погнали. Будем, короче, там копать алмазы. Снова. Потому что это нужная вещь. Я забыл про кое-что. Так, возвращаемся. Так. Так, так, так. Две печки, кстати, нам тут можно поставить. Давайте-ка поставим-ка. Давайте Только куда? Так. Можем, кстати, сюда. Стойте. Вот так поставим пока что. Да. Господи, сейчас мы этим. А почему. Ладно. Окей. Так, сейчас сделаю. И, в принципе, нам нужно много факелов, поэтому палочки. Так, палочки. Так. И вот столько же. Вот так. Чтобы уж точно были факела. Все, а то я ненавижу такие моменты, когда нету факелов, вообще прям нету. И вот после этого мне кажется просто бан и все. Тут есть земля. Почему я сюда не пошел, пипец? Ладно, прыгаем, прыгаем. Так, в принципе, нам это уже больше не нужно. Хотя можно еще одно сделать, но... Не знаю, зачем. И для кого это будет, в принципе. Так, сейчас я как-то так сделаю, чтобы тут все закрыть. И вот тут я прям в особенности вот так прям сделаю. Чтобы было свободнее запрыгивать. Ну так, ладно. Я вот помню ту серию, которую мы искали очень сильно долго, Алмазы, и потом нашли так быстро, то, что пипец. Так. Или это было в другой части? Ну, короче, как-то так. <coughs> так. А где... Ладно, будем тогда эту продолжать. А то, что бы и нет-то. Так сюда, вроде бы, ну да, вот сюда, четко. Да, конечно, четко. Так, вообще в принципе мне лучше вот так сделать. Ну, а мы в принципе погнали, еще бы и нет. -то. В принципе это очень сильно даже легко, поэтому мы перематываем очень сильно быстро. Ребята, это почему в одном месте столько алмазов? А сколько тут хотя бы алмазов-то? Да нет, все же есть. Так, ага. три алмаза. Окей. О да. Сегодня день тоже будет везучим, значит. О, да. Ну, тогда дальше продолжаем копать. С тоже такой же перемотка. Ребята, чешуйница? Почему тут чешуйница? Не понял. Не понял. Ребята. А что там вообще? Ничего не понимаю, но очень сильно интересно. А почему? Сап, что за дичь? Это во-первых. А во-вторых, за... Откуда? Почему они тут появляются? В принципе. Ну ладно, окей. господи. Блин, а зачем я это... -то... То есть... Блин, ладно. Окей. Вот так сделаю. Потому что бесит вода. Но я не понимаю, а за что. И как это вообще, а в принципе, возможно. Я буду в шоке, если я найду таким образом эндормир. Эндорпортал. Ну ладно, а мы снова ускоряемся. за этот выпуск точнее за этот сезон можно сказать сколько я нашел всего а почему мне так раньше не везло снова алмазы господи окей 15 господи <свеч> а -а -а -а, 15 15 я уже могу броньку сделать. Лазурит это нужная вещь. Это я знаю. Я опыт в зачаровании. Да. А, короче, сворачиваем вот так. И будем дальше копать. Ч ж Мы же хотим вроде бы на нагрудник накопить, хоть и мы уже накопили. Но. Короче, как-то так. Да, как-то так получилось то что <смех> Алмазы, господи еще даже тут такое сделала специальное ответвление куда пойду туда и пойду в принципе чего и нет то ребята еще один изумруд Понятно. Так, блин, ну я в шоке, то что <coughs> мы уже столько всего нашли, просто пипец. И это правда, серьезно, это полный капец. И мне кажется, это самый будет длинный ролик. Хоть я его даже это пробущу немножечко. Но в принципе серьезно. Это, возможно, будет самым длинным роликом, который будет сегодня. Да. На этот момент. Или уже вторым. Ну, короче, как-то так. Да. В принципе, копаться нам хорошо. А? Вот так заворачиваем дальше. Змейка. В принципе, неплохая змеечка. Господи. Я же даже уже боюсь, сколько мы уже всего поднакопали за этот весь сезон. Это серьезно страшно. как как это у меня получается ребята снова они меня уже бесят они ребята мне кажется там что-то будет я серьезно блин так в принципе у нас полностью залежи просто угля но правда нужно это все выкопать Да, это я уже сам без видео это сделаю да. блин и мы и так уже очень сильно много всего сделали в принципе за эту серию десятую господи ну в принципе это и есть на то и десятая господи прогресс 15 уровень в принципе еще и плюс это всякая дичь о да так все заполнено господи <смех> я в шоке от того то что я не знаю сколько я уже копаю наверное где-то часа два ну, это наверное да наверное <смех> вот то бишь вы уже понимаете то что я уже долго это все делаю, поэтому влепите лайк за мое старание, потому что это так долго искать алмазы. Просто же это такая редкость. Когда ты ищешь алмазы, ты вообще того не ощущаешь, что ты находишь алмазы, и потом ты радуешься прям от того, сколько ты нашел их, ну, в принципе. По идее, по мне это уже не видно Потому что их у меня Навалом вроде бы И я уже могу Этот, нагрудники И всякие эти Я даже железные нагрудники не делал вообще о чем? Господи, а тут еще и алмазный. Господи, вообще Что со мной не так? В этом Майнкрафте Я вот сам не знаю в принципе, у меня уже хватает. Да. Погнали снова сюда. Ставим. Я не могу даже нормально порадоваться, потому что это пипец. Вот вы бы столько, блин, прокопали бы за один час. Мне кажется, то что нет. Мне даже кажется, то, что когда я обратно пойду, я где-то, наверное, 5 стейков просто. Раз, два и все. Кстати, я вроде бы там... Нет, я там не видел алмаза. Ах. Господи, Ладно. Я хочу это... чуть с ними не так? в принципе тут уже все порядка так Господи. не ну в принципе мне везет да, в этой серии, хотя я даже не знаю, как мне везет. Короче, как-то как. Так. Ха -ха. так, в принципе. В принципе, можно на этом заканчивать. В принципе, мы и так уже много всего сделали. Поэтому с вами был Даркинг, и всем удачи, и всем пока!